приветствую вас дорогие друзья с вами алла вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о первом месяце 2022 года мы с вами разберем январь астрологические события этого месяца и их влияние на знаки телец дева и козерог для того, чтобы быстро найти ваш знак, вы можете воспользоваться таймингом под этим видео. А также напоминаю, что все мои прогнозы вы можете смотреть по своему солнечному знаку или по знаку вашего асцендента. Бывает так, что даже оба эти знака работают в симбиозе, поэтому обязательно просматривайте оба варианта. Тельцы, начнем с вас. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что в январе, особенно во второй половине января, это будет ярко ощущаться, будет две ретроградные личные планеты. Это Венера и Меркурий с 14 по 29 число. Поэтому данный период будет вносить коррективы в наши планы. Это не то время, когда можно действовать активно, напористо, начинать что-то новое. Но в то же время вы можете обрести глубину и особое понимание тех процессов, которые происходят в вашей жизни. Это хорошее время для того, чтобы исправлять ошибки и доделывать ранее начатые проекты. Период ретроградной Венеры особенно важный для вас, поскольку Венера это управитель вашего знака. И на моем канале есть отдельное видео о ретроградной Венере и о датах, которые связаны с ее по пятным движением, обязательно просмотрите для того, чтобы более легко пройти этот период и извлечь как можно скорее, эффективнее все важные выводы. Кстати, о ретроградном Меркурии тоже есть отдельное видео, ссылочки я обязательно прикреплю внизу в описании. Начнем с того, что 2 числа будет новолуние, знаки Козерог. Это знак земной стихии, и он, безусловно, благоприятно влияет на знак Телец, поскольку вы тоже земной знак. И данное новолуние будет в благоприятном аспекте также и Курану, который находится в вашем знаке. Поэтому новолуние оказывает на вас положительное влияние, оно дает возможность обновить те сферы жизни, которые давно этого требуют. Но в первую очередь, конечно же, обновление произойдет в вашем сознании. Это может иметь довольно-таки долгосрочные последствия с учетом того, что Венера вошла в свое ретроградное движение в соединении с плутоном это яркий аспект трансформаций и соответственно такие изменения глубокие не происходят быстро поэтому однозначно январь это очень важная отправная точка всего года когда вы по-новому выстраиваете отношения с собой и окружающими кстати, 2 числа Меркурий переходит в Водолей, в котором будет находиться по 29 число. Все это время он будет в вашем секторе карьеры и жизненных целей. Это, безусловно, повысит ваши амбиции, веру в себя, желание ставить перед собой новые цели, достигать большего результата. Но важно понимать, что все-таки Меркурий будет впоследствии еще разворачиваться в этом знаке и по сути трижды, да, по одним и тем же градусам. Поэтому важно отслеживать свои желания, но все же должно быть у вас понимание, что вы можете обдумывать это дополнительно, вы можете передумывать, и это тоже нормально. Поэтому все-таки январь больше связан с размышлениями по поводу ваших жизненных целей. И может быть не так просто на самом деле вот сразу поставить свои цели на этот год. Во всяком случае, корректировки однозначно произойдут. С 7 по 14 число будет квадратура Марса и Нептуна. И аспект будет затрагивать ваш сектор больших денег. Поэтому в этот период не стоит рисковать в финансовом плане. Обычно по квадратуре Марса и Нептуна могут у нас быть какие-то не до конца обдуманные действия. Будто бы мы в порыве, на каком-то импульсе действуем. Или поверили кому-то и сами не проверили информацию. То есть в это время не стоит, скажем так, рисковать. Я бы сказала даже, что этот период неблагоприятный для крупных покупок, для крупных продаж, а также для инвестиций. 9 числа Солнце соединится с вашим управителем ретроградной Венерой. И это день такой максимальной фокусировки на себе, своих мыслях, желаниях, ощущениях и... Вблизи этой даты будет ощущение у вас, будто бы эм, вот есть вы, а все остальное, что происходит вокруг вас, это будто бы фон. То есть это момент такой тотальной фокусировки на себе и на своем внутреннем мире. И э, ваши окружающие могут почувствовать, будто бы вы, скажем так, отделились от них, но вам важно все-таки прожить этот период и... В первую очередь нужно стремиться к тому, чтобы достичь гармонии в отношениях с собой. То есть это какой-то важный момент осознания, возможно, чего вам не хватает сейчас в жизни, или какие у вас истинные желания. С 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградным в вашем секторе карьеры и жизненных целей. Поэтому естественным образом вы будете в этот период обдумывать какие-то важные свои цели. Ну вообще водолей это знак, который связан с будущим. Он обожает все, что будет актуально потом. Поэтому несмотря на ретроспективу, да, все-таки ретроградная планета всегда дает возврат к прошлому. У вас происходит такое соединение в этот период прошлого и будущего. То есть вы можете активно опираться на какой-то свой опыт, который вы получили ранее, и благодаря этому строить свои планы на будущее. Это может дать желание возобновить какую-то деятельность, попробовать себя в том направлении, в котором вы давно хотели, но сомневались в себе. И важно в этот период обращать на это внимание, не факт, что вы, скажем так, уже однозначно решите возможно вы еще передумаете но как минимум скажем так нужно дать себе шанс возможно это действительно то чего вам не хватает на данный момент времени кстати с 10 по 18 число Меркурий будет делать квадратуру к медленному урану уран разворачивается как раз в это время поэтому вот середина месяца это очень неспокойный период в том плане что ну во-первых у вас уран будет медленный вот максимально медленный он остановится в вашем первом доме порой это может давать некую или нервозность когда вот будто бы вот на, на пределе да, человек его может любая мелочь раздражать либо это еще может давать такое желание вот что-то изменить в корне то есть когда вот абсолютно ничего не устраивает, хочется как-то по-другому э, устроить свою жизнь. И если действительно есть какой-то момент, который вас длительный период времени заставлял приспосабливаться и доставлял вам дискомфорт, то в этот период вы будете максимально готовы к тому, чтобы изменить вот эту тему, покончить с этим. И с учетом того, что еще и Меркурий будет тоже медленный, это может давать такой момент максимальной фокусировки будто бы на какой-то теме. Это может создавать определенные трудности в общении. Учтите это. Поэтому, в принципе, вот середина месяца ⁇ это такой период и для поездок не подходящий, и для переговоров. Лучше наоборот стараться притормаживать в это время, не форсировать, не спешить, так как есть риск вот действовать как-то необдуманно и потом пожалеть о содеянном. Поэтому будьте внимательны и всегда давайте себе вот команду стоп перед тем, как принять важное решение, особенно вот в середине месяца. Вот с 14 января уже более такая благоприятная, очень длительная тенденция для перемен начинается, поскольку ваш правитель Венера будет в трене к Урану. И по сути этот аспект пролится до середины февраля, поэтому данный аспект тоже на перемены указывают, но они более мягкие и более так правильно встраиваются в контекст вашей жизни. Возможно, по Венере это какие-то действия, которые вы будете совершать не самостоятельно, а с помощью кого-то. Или это человек, с которым вы строите личную жизнь, и у вас будут перемены. Или это ваш партнер по бизнесу, или подруга. Ну, то есть вам в этот период важно ощущать поддержку и тепло в общении, что вы не одни, что скажем так, есть с кем посоветоваться. Вот такую атмосферу нужно стремиться создать в этом месяце, и тогда вы будете более так безопасно и экологично менять свою жизнь. 18 числа будет полнолуние в Раке, и данная полнолуние будет в оппозиции к Плутону. Действует это все на оси вашего третьего девятого дома. И это яркий такой момент, когда вы будете менять свою точку зрения, менять свое мнение по какому-то поводу. Это может быть также и ситуация, когда э, вам нужно будет столкнуться с последствиями ваших слов и решений для того, чтобы опять-таки э, измениться в этом контексте и э, по сути, это даст возможность менять и круг общения, и то, как вы себя ощущаете, когда общаетесь с другими людьми. То есть идет очень большой акцент именно на теме коммуникации и на теме того, как вы воспринимаете окружающий мир, с какой философией вы смотрите на окружающий мир. Будто бы вот есть желание обрести покой, гармонию, и вы готовы отказаться от всего, что выбивает вас из колеи. И вот этот период, который, по сути, начинается после полнолуния, он очень такой и кармический, и трансформационный. Это связано с тем, что будет вот соединение Солнца и Плутона. Оно продолжится вплоть до 22 числа. И соответственно полнолуние может тоже дольше действовать из-за этого в таком эмоциональном плане какая-то ситуация может держать вот фокус внимания нашего ну и плюс как раз 19 числа лунные узлы меняют ось как вы знаете они полтора года находились на оси близнецы стрелец и сейчас они переходят на новую ось телец скорпион и таким образом восходящий узел переходит в ваш знак, дорогие тельцы. В целом это очень хорошая э, тема, поскольку восходящий узел дает нам новые шансы, возможности и развитие. Поэтому однозначно вот с конца января в вашей жизни начнутся очень положительные изменения. И главное настроиться на эту волну и не упускать те шансы и возможности, которые будут встречаться на вашем пути. 23 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием. Это тоже какой-то важный момент осознания, может быть разговор или новость, или какая-то информация, которая будет очень сильно менять ход дела. Для тех, у кого юридические вопросы сейчас в жизни присутствуют, это тоже очень важный период. 24 числа Марс переходит в Казирог и будет в нем находиться по началу марта. На самом деле это довольно-таки благоприятное время, поскольку до этого Марс находился в вашем восьмом секторе, который представляет собой определенные стрессовые ситуации, и вы могли это ощущать в ваших действиях будто бы вы делаете из необходимости что-то, а не мотивируясь какими-то более положительными моментами. И сейчас будет наблюдаться облегчение в этом плане. Плюс Марс в девятом доме обычно дает возможность масштабировать любые действия, с легкостью привлекать внимание к тем проектам, которыми вы занимаетесь. Поэтому в целом это хорошее время именно для развития в профессиональном плане. И 29 числа произойдет важнейшее событие для вас в этом месяце. Венера, ваш управитель, разворачивается в прямое движение, поэтому однозначно в феврале после разворота появится, будет постепенно, во всяком случае, возобновляться динамика в вашей жизни. Все будет постепенно становиться на свои места. И вот этот период саморефлексии тоже завершается вместе с разворотом важно все-таки качественно этот период прожить найти ответы на те вопросы которые вас волнуют если они возникают хотя часто бывает так что период ретро венеры это просто время когда мы хотим больше отдохнуть чем обычно возможно в вашем случае произойдет именно такая ситуация ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайк этому видео и можете предлагать темы для следующих выпусков. Я читаю все ваши комментарии. Всем пока-пока! Девы, переходим к вашему прогнозу. Итак, первый момент, на который стоит обратить внимание, это то, что с 14 по 29 января сразу две личные планеты, это Меркурий и Венера, будут ретроградными. Соответственно, вторая половина месяца может давать очень яркий момент ретроспективы, необходимость опираться на прошлый опыт, знания и умения, возвращаться к каким-то ситуациям, которые были в вашей жизни прежде, и... Делать соответствующие выводы для того, чтобы более эффективно продвигаться вперед Также очень важно то, что в январе месяце ваш управитель Меркурий будет ретроградный И это, как показывает практика, дает отпечаток на жизни многих из вас На то, как развиваются дела в этот период Ущите, что может идти промедление, может быть необходимость снизить темп активности в какой-то сфере и больше сфокусироваться на чем-то одном. Более подробно на моем канале я рассказала отдельно в отдельных видео и о периоде ретроградности Меркурия с подробными датами и описанием, а также о периоде ретроградности Венеры. Ссылочки на эти видео я оставлю. В описании обязательно переходите и смотрите. Переходим к датам и событиям января. 2 числа будет новолуние в знаке Козерог в вашем пятом секторе любви и хобби творчества, отдыха детей. Это новолуние будет в благоприятном аспекте к Урану. Это новолуние перемен и обновлений, поскольку аспект Курану, тем более гармоничный, всегда дает возможность шагнуть вперед, осознать что-то очень важное и, соответственно, изменить то, что казалось нам старым и отжившим. И момент обновления происходит в вашем секторе детей, поэтому в их жизни могут происходить перемены это может быть и новый творческий проект. это может быть момент, когда вы возобновляете сотрудничество с каким-то важным для вас человеком именно вот в плане творческой самореализации сотрудничества. это может быть и ситуация, когда вы позволяете себе отдохнуть или, тот уровень жизни, который у вас есть, вас устраивает, и вы наслаждаетесь тем, что происходит в вашей жизни. То есть данное новолуние будет иметь и определенный оттенок возврата к прошлым моментам, но также это и момент новыми глазами, когда вы смотрите на ситуацию, момент обновления. На момент обновления указывает также и то, что 2 числа Меркурий ваш управитель переходит в водолей, и в этом знаке он будет по 26 января. Водолей – это знак очень прогрессивный, и знак, который находится под управлением Урана. Поэтому, безусловно, в этот период вас будут волновать тема перспективы будущего, тема развития, и могут возникать идеи новые. И так как Водолей – это ваш шестой дом, это сектор профессиональной реализации и сектор работы, рутины, организации в вашей жизни, то по сути вам нужно будет обновить вот эту сферу, по-другому выстраивать свой день. Это может быть момент обновления работы. Например, вы начинаете как-то по-новому выстраивать свое общение с клиентами или по-новому работать, это может быть в принципе смена даже направления деятельности. Но учтите, что все-таки Меркурий будет в последствии еще три раза проходить по одним и тем же участкам зодиака, поэтому окончательное решение, выводы прямо в начале месяца делать не стоит, но однозначно нужно обращать внимание на те идеи планы, которые будут возникать в это время с 7 по 14 число марс будет делать квадратуру к нептуну это период когда вы будете активно с кем-то взаимодействовать в плане работы это могут быть переговоры это может быть ситуация когда вам человек что-то пообещал и вы его подталкиваете к тому что нужно выполнять это обещание это момент когда сложно положиться на кого-то из-за квадратуры к нептуну вы не уверены в том или человек вас не подведет или он точно сделает то о чем вы ранее говорили поэтому в целом период в середины января это время очень такое туманное и размытое в плане отношений нельзя делать окончательные выводы это не получится но и утверждать что на сто процентов все именно так тоже не стоит 9 числа солнце соединится с ретроградной венерой в вашем пятом доме и хотя бы вы будете уверены в своих желаниях и в целом это аспект такой максимальной фокусировки на своих чувствах на своих внутренних потребностях и это может создать такой момент, когда вы абстрагированно все воспринимаете происходящее вокруг, вас больше интересует то, что у вас на душе. И в целом это полезно, когда человек время от времени фокусируется на своих желаниях, на себе. Это необходимо каждому из нас, поэтому важно, чтобы вы все-таки осознали, что вами движет в этот период, что для вас любовь, что для вас отдых, так как данное соединение в пятом доме. Ну и плюс, конечно же, по данному аспекту вы можете осознать, что нужно решить какой-то важный вопрос в личной жизни или в контексте ваших детей. С 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградным в вашем секторе работы. И в этот период возникает необходимость менять условия труда, режим работы, менять непосредственно работу, выбирать новое направление, у кого как, это по-разному может происходить. Но также это момент, когда нужно обратить внимание на свое здоровье и самочувствие, не игнорировать те сигналы, которые будет давать организм в этот период. Это может быть и необходимость пройти обследование, особенно это может касаться тех моментов, которые хронически присутствуют в вашем самочувствии. Вот на них нужно в этот период обратить особое внимание. Тем более, что Меркурий с 10 по 18 число будет одновременно в аспекте к Сатурну и Урану. Это аспекты которые говорят о необходимости проявить ответственность а, а во-вторых это необходимость что-то менять а, и поэтому скажем так фокусировка на темах работы и здоровья будет однозначно присутствовать очень сильно С 14 января начинается интересный такой многообещающий аспект венеры и урана это аспект трин аспект новых возможностей и он продлится долго, по середину февраля. Соответственно, в этот период длиной в месяц вы можете обновить тему отношений. Это может быть момент, когда вы по-другому выстраиваете эти отношения, но также это может быть и ситуация, когда вы принимаете решение вступить в новые отношения. Это период свободы дружбы новых впечатлений новых эмоций необходимость куда-то съездить развеяться из, изменить вот привычную обстановку ради того чтобы вдохновиться э, какой-то новой темой 18 числа будет полнолуние в знаке рак и данное полнолуние будет в оппозиции к плутону э, это очень эмоциональный период и э, может присутствовать э, Фокус внимания на вашем развитии в социуме, на деятельности внутри коллектива. Это момент преобразования ваших целей, планов, стремлений, то, как вы видите свое будущее. Это все будет меняться, поскольку полнолуние в оппозиции к Плутону. Нужно будет отказаться, возможно, от своих иллюзий, которые у вас были, от своих каких-то целей, которые уже отжили себя. И это все будет, конечно же, восприниматься очень эмоционально. По сути, период с 18 по 22 число очень кармический и трансформирующий. Будет соединение Солнца и Плутона в этот период. Будет очень такое насыщенное полнолуние, энергетически насыщенное. Ну и плюс 19 числа состоится переход кармических лунных узлов на новую ось знаков до этого узлы находились на оси близнецы стрелец и сейчас они переходят на ось телец скорпион таким образом узлы будут находиться на вашей оси 3 девятый дом это ось перемещений поездок обучения и коммуникаций. это даст очень сильное желание сменить обстановку куда-то переехать сменить круг общения начать изучать какую-то новую информацию. И узлы, по сути, переходят в такие денежные знаки Телец-Скорпион. Поэтому, возможно, что вот тема переезда, тема обучения, тема общения, она будет как-то влиять на то, сколько вы зарабатываете и где вы берете ресурсы на жизнь. Поэтому... Если вы, например, будете принимать решение обучаться, то, скорее всего, это будет связано с желанием найти новую работу или выйти на новый уровень дохода. Если вы захотите переехать, это тоже может быть связано с поиском нового места работы. 24 числа Марс переходит в знак Козерог и будет в нем находиться по началу марта. Это разрядит обстановку в семье. По сути, Марс до этого момента был в вашем четвертом секторе. Он мог создавать напряженные ситуации в отношениях с родителями, с членами вашей семьи. Это могла быть какая-то вот, э, необходимость вам проявлять активность, лидерство в решении вопросов внутри вашего дома, внутри семьи. Это для некоторых мог быть период ремонта или... Когда нужно что-то переоформлять, то есть когда есть и переживания и необходимость проявлять активность, и сейчас Марс переходит в пятый сектор, и это даст вот разрядку этой обстановке, это даст возможность заниматься тем, что вам нравится. Плюс это период, когда женщины могут быть очень активны в плане вот личной жизни, это может быть поиск второй половинки, но все-таки нужно дождаться разворота Венеры и Меркурия, поэтому февраль, особенно середина и конец февраля, это довольно подходящее время для того, чтобы фокусироваться на, темы, на теме личной жизни 29 числа меркурий будет в соединении с плутоном кстати это аспект повторяющийся он перед этим был в конце декабря и поэтому события могут между собой быть связаны например в конце года было тоже настроение или те же мысли которые возникают в конце января или вы приходите к истокам каких-то ситуаций, да, которые были в конце года. Важно находить взаимосвязь и делать правильные выводы в этот период. К тому же 29 числа Венера разворачивается в прямое движение в вашем пятом секторе любви. И, соответственно, это тоже даст возможность извлечь правильные выводы из ситуации и... По сути, это даст возможность более так сознательно двигаться в сторону развития отношений, в которых вы состоите. А также это повышает шансы на успех в плане построения новых отношений, но уже в феврале месяце. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, это очень важно. Можете предлагать темы для следующих выпусков. Будем с вами на связи. Всем пока-пока. Козероги, переходим к вашему прогнозу на январь. В первую очередь январь это ведь ваш месяц и у большинства из вас дни рождения, поэтому я вас поздравляю с началом вашего личного года. Не только с началом нового года, но и с началом вашего личного года и Желаю вам, чтобы в этом году обязательно исполнялись все ваши желания и цели. Планеты, конечно же, вам в этом помогут. Кстати, в январе месяце Меркурий и Венера ретроградные, их периоды ретроградности совпадают в период с 14 по 29 число. И что самое интересное, что обе эти планеты затрагивают ваш знак. Венера непосредственно в Козероге ретроградно, а Меркурий хоть и разворачивается в Водолее, но заходит на время обратно в Козерог. Поэтому я бы советовала вам посмотреть на моем канале отдельное видео о периоде ретроградности Венеры и о периоде ретроградности Меркурия. Ссылочки на эти видео будут в описании под этим видео. Начнем с того, что год начинается с новолуния в вашем знаке. И это новолуние будет в трине к Урану. И Уран, напоминаю, находится в вашем пятом секторе. Это очень хорошее сочетание, которое дает вам возможность в начале года сфокусироваться на ваших желаниях, это может быть возможность спонтанно куда-то уехать на отдых, в поездку. Это может быть положительный такой неожиданный поворот в личной жизни. Это может быть изменение вот ситуации, связанной с вашим ребенком, когда вот происходит момент обновления в его жизни. Возможно, у него внезапно возникнет интерес развиваться в каком-то направлении. Или будет неожиданное предложение о работе, если ребенок уже взрослый. А к тому же данный зеатрин от урана к точке новолуния в вашем знаке говорит о возможности в целом преобразовать вашу жизнь и сделать ее жизнью вашей мечты. Чтобы в ней было место для вас, для радости для приятностей и это логично поскольку слишком долго вот козероги находились под прессингом под влиянием тяжелых планет и соответственно вот момент облегчения он явно будет ощущаться в начале этого года Во всяком случае вы будете к этому стремиться и это может стать вашей целью на 22 год 2 числа Меркурий переходит в знак Водолей, будет в нем находиться по 26 число. Все это время он будет влиять на вашу сферу финансов, поэтому могут возникать новые идеи, связанные с зарабатыванием денег. Это может быть поиск новых путей решения финансовых вопросов. Это может быть период, когда вы будете тестировать какие-то новые методы, как можно зарабатывать. И в то же время учите, что Меркурий будет разворачиваться в вашем втором доме, поэтому методом проб и ошибок вы будете внедрять какие-то новые процессы. Ну и плюс это также осознание новых целей, новых горизонтов финансовых. И, безусловно, это мысли о будущем, поэтому многие из вас будут стремиться откладывать деньги какой-то резервный счет иметь или инвестировать куда-то. Но опять-таки сам по себе январь не подходит для инвестиций. Это месяц, когда стоит разбираться в вопросе, искать информацию, искать контакты. А непосредственно инвестировать вы сможете во второй половине февраля и в марте месяце. С 7 по 14 число будет квадратура Марса и Нептуна. Этот аспект затрагивает ваш третий-двенадцатый дом. И период этот не совсем подходящий для поездок, хотя может быть внутренняя необходимость вот будто бы зашиться куда-то, чтобы вас было сложно найти. То есть это момент, когда есть желание уединиться, отдохнуть, какую-то перезагрузку сделать. И на самом деле для этого не обязательно уезжать на край света. Это может быть и момент уединения в вашем доме, в вашей квартире. Просто когда вы позволяете себе не быть вовлеченным в какие-то дела, а побездельничать. В целом вот квадратура Марса и Нептуна часто дает либо лень, либо момент, когда хочется ничего не делать. Просто человек себе позволяет расслабиться. И это может быть встреча с, разными, встреча с разными людьми, но эти встречи будут без каких-то особых ожиданий, какой-то эмоциональной наполненности, просто для того, чтобы менять картинку, чтобы как-то отвлечься от основных тем, разбором которых вы будете заниматься. 9 числа Солнце соединится с ретроградной Венерой в вашем знаке. Это момент такой серьезной, сильной фокусировки на своих желаниях. Вы можете быть чересчур сосредоточены на себе в это время, но вам это необходимо. Вы можете осознать свою какую-то важную потребность в отдыхе или в каких-то эмоциях, которых вам не хватало. Это период, когда вы можете позволить себе что-то или когда может возникнуть желание приобрести себе какую-то вещь. И если это, например, украшение, драгоценность, то лучше дождаться все-таки, когда Венера развернется в прямое движение. То есть такого рода крупные покупки лучше планировать на середину февраля и время, которое будет после этого. 14 января по 4 февраля меркурий будет ретроградным и напоминаю разворачивается он в вашем секторе финансов поэтому вам предстоит решить какую-то математическую задачу связанную с вашими доходами расходами это может быть необходимость отказаться от каких-то расходов или наоборот позволить себе вот в чем-то вольность да? если вы чересчур экономны были это могут быть эксперименты, опять-таки, вот с сферой заработка. И, конечно же, будет цель увеличить доход, но при этом иметь больше свободы. К этому стремится меркурий в Водолее. Иметь больше свободы, больше пространства для действий, но при этом оставаться эффективным. К слову, с 10 по 18 число Меркурий будет в соединении с Сатурном и в аспекте к Урану в квадратуре. Это тоже своего рода вот, осознание своих обязанностей финансовых и это необходимость соблюдать вот какие-то обязательства финансовые, но ну, и желание вырваться из этого, найти какое-то решение. Это может быть желание выплатить ипотеку или кредит и освободиться от этого бремени финансового. Это может быть желание уйти из работы, которая чересчур много времени отнимает и найти более вот свободную в плане графика. Но в любом случае это вот какая-то задачка, которую вы будете решать. И задачка будет заключаться в поиске баланса между вашими желаниями и потребностями и между обязательствами. Интересный период будет у вас с 14 января и, по сути, по середину февраля. Венера, находясь в вашем первом доме, будет в Трине Курану. И потом еще к Венере присоединится и Марс, и это вообще будет прям очень интересный период. По сути, данный аспект говорит о возможности действительно иметь больше свободного времени, о возможности наслаждаться жизнью это какие-то новые эмоции впечатления опять-таки спонтанные поездки спонтанные встречи когда вы можете находить время на то что вам необходимо для того чтобы ощутить вкус жизни полноту жизни ну и плюс это новые источники дохода какие-то нестандартные решения финансовых ситуаций будто бы и раньше была эта возможность но вы не обращали на нее внимания, и сейчас вы наконец-то понимаете что вот и так оказывается можно жить и так можно было бы сделать поэтому ожидайте вот нестандартных решений во второй половине января 18 числа будет полнолуние в знаке рак это ваш сектор взаимодействия с людьми и данное полнолуние будет в оппозиции к Плутону, ваш первый дом. Это может создать необходимость решить какую-то ситуацию, связанную с партнерством с другими людьми. Это может быть момент вот в деловом сотрудничестве, финансовый момент, который нужно решить. Это может быть необходимость что-то... Поменять в теме взаимоотношений, тем более, что Венера ретроградная в вашем знаке, это однозначно будет затрагивать тему взаимоотношений. И данное полнолуние может стать кульминацией в этих вот перипетиях в этих ситуациях, которые до этого назревали. И вообще, период с 18 по 22 число очень такой кармический и трансформационный. Поскольку в это время будет вот полнолуние, очень такое емкое, глубокое, меняющее жизнь. Будет соединение Солнца и Плутона продолжительное, потом к ним еще ретроградный Меркурий присоединится. И к тому же 19 числа будет переход лунных узлов на новую ось. До этого они полтора года находились на оси Близнецы и Стрелец. И сейчас они переходят на ось Селец Скорпион. Это как раз-таки оси которая говорит о возможности взаимодействовать качественно с социумом, а также о возможности получать удовольствие от жизни, иметь личную жизнь, иметь хорошие отношения с детьми. И вот такой фокус по карме будет идти у вас в ближайшие полтора года. Это жизнь в удовольствии это жизнь, которая наполнена эмоционально то есть это не пустота это не э, скажем так поиск каких-то внешних до да, э, моментов которые могут удовлетворить на время вот определенную потребность это действительно вот э, возможность проживать глубоко эмоционально эти ситуации которые будут возникать и это даст вот ощущение что вы живы, что вы получаете радость от того, что вы делаете, и это даст возможность более стремительно достигать результата во внешней среде. 24 числа Марс переходит в ваш знак и будет в нем находиться по началу марта. Это тоже очень хорошее событие, поскольку Марс до этого был в вашем 12 доме, он э, действовал как такой сдерживающий фактор, будто бы вы хотите как-то проявить активность, но не получается. И вот с учетом того, что еще Венера была в вашем знаке ретрогратно, это делало действительно вот январь таким немножко вальяжным месяцем, когда вот не получается быстро все решать. И после перехода Марса в ваш знак вот эта динамика будет возобновляться, поскольку... Затем будет Венера разворачиваться в прямое движение в вашем знаке. И потом в начале февраля Меркурий развернется в вашем знаке. И на фоне января февраль будет очень динамичным, активным. Поэтому в январе нужно максимально все планировать, расставлять вот по местам, по приоритетности. Выделять, что для вас главное, что второстепенное. Как вы хотите организовать свою работу, чтобы это не шло в разрез с вашими желаниями. Вот такие задачи нужно ставить перед собой. И затем будет очень легко все это воплощать в феврале. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется для вас полезным. Я желаю вам прекрасного начала этого года. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.